Как проводится кожные скарификационные аллергопробы? В настоящее время мы можем использовать дополнительные методы, так называемые молекулярная диагностика аллергии. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете о проведении кожных скарификационных аллергопроб и других более точных методов диагностики аллергии. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, информация будет точно для вас полезной. Диагностировать на что конкретно аллергия мы можем двумя методами. Первый ⁇ это так называемые кожные скарификационные аллергопробы или раньше их так, наз... так называемые царапки, вот, как обычно их называют пациенты. Кожные аллергопробы... Очень старый метод, еще с 60-х годов прошлого столетия используется. Он э, имеет свои преимущества. Основные преимущества данного метода кожных скарификационных проб в том, что это все происходит очень быстро и достаточно информативно. Как проводятся кожные скарификационные аллергопробы? У нас есть набор определенных аллергенов, чаще всего это пыльцевые аллергены, это пыльца деревьев, растений или бытовые клещи, домашние пыли, грибковые, реже пищевые. Аллергия наносится на предплечье пациента, и дальше делаются небольшие надрезики. Через 20 минут нам уже, мы уже можем оценить пробу по реакции. Если есть покраснение валды, то, значит, реакция положительна. В чем недостаток этих проб? В том, что их проводить мы можем только, когда не цветут Растения и нет обострения заболевания. То есть обычно в поликлинических условиях, повторюсь, что в поликлинических, потому что в стационарах их проводят, могут проводить и круглогодично, но в поликлинике мы проводим их в тот момент, когда ничего не цветет. То есть, это э, с конца осени, где-то октябрь-ноябрь и до февраля-марта. Пробы проводятся в том случае, если пациент не болеет, у него нет никаких симптомов. При проведении аллергопроб нельзя принимать антигистаминные препараты и некоторые другие препараты, о которых вам расскажет доктор. Иногда мы можем получить неправильный результат – так называемые ложноположительные или ложноотрицательные пробы. Ложно-положительные – это когда у пациента есть дермографизм, то есть у него просто чувствительная кожа, и она реагирует просто не на аллергены, а именно на сам вот этот вот процесс царапания. Опять же, спектр аллергенов для постановки кожных аллергопроб достаточно ограничен. Второй метод диагностики аллергических заболеваний – это диагностика аллергии по крови. В настоящее время есть очень много э, достаточных эффективных, чувствительных и точных методик определения аллергенов. Чем хорош этот метод? Тем, что, с одной стороны, есть э, много аллергенов, достаточно больше спектр, чем для постановки кожных проб. Второй немаловажный плюс данного метода – то, что мы можем проводить его круглогодично, вне зависимости, есть ли обострение, принимает ли пациент какие-то препараты или нет. Это просто взятие крови из вены на определенные аллергены. При поливалентной аллергии, то есть когда мы получаем достаточно много положительных результатов, для определения основных аллергенов и для постановки точного диагноза в настоящее время мы можем использовать дополнительные методы, так называемые молекулярная диагностика аллергии. В нашем центре также доступны данные методики. Это также пациент сдает просто кровь из вены, и дальше мы получаем необходимые нам результаты, которые позволяют нам поставить более точный диагноз, определить так называемые мажорные и минорные антигены, прогнозировать успешность проводимой терапии. Таким образом, у меня, как у аллерголога-иммунолога, есть Обширная палитра необходимых исследований, которые позволяют э, точно поставить диагноз и выбрать необходимые лечения. У специалистов Альфа-Центра здоровья накоплен огромный опыт по диагностике аллергических заболеваний. Если вы хотите решить эту проблему эффективно и безопасно, обращайтесь к нам. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.